Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Стартер, и сегодня я начинаю свой новый гайд по строительству аэропорта в Майнкрафте. Я покажу, как построить аэропорт таким образом, чтобы в него можно было спокойно летать на самолетах из Мода Immersive Vehicles. А как именно летать на самолетах из Мода Immersive Vehicles я делал целую серию маленьких гайдов, ссылки на которые вы можете видеть в правом верхнем углу. Мы будем строить аэропорт на вот этой местности. Это большая поляна, которая заключена между горных хребтов, а с юга ограничена озером. Но сначала мне нужно рассказать вам из чего будет состоять наш аэропорт и зачем нужен каждый его компонент. Хотел также добавить, что для удобного строительства вам потребуется мод Journey Map, который добавляет в игру удобную картографию. Прежде чем начать строительство аэропорта, обратите внимание на местность, в которой вы хотите его построить. Здесь много гор. Убедиться. В этом можно взглянув на топографическую карту. Однако вот здесь располагается впадина, достаточно длинная для того, чтобы разместить в ней взлетно-посадочную полосу. Со взлетно-посадочной полосы самолеты взлетают и на нее же садятся. Оптимальная длина для полосы – минимум 200 блоков. Длина той полосы, которую вы видите на экране, 290 блоков. Ширина этой взлетно-посадочной полосы 25 блоков. У вас эти параметры могут быть другие, зависит от местности. Именно строительством взлетно-посадочной полосы мы будем заниматься в сегодняшнем видео. Об остальных элементах аэропорта я буду рассказывать в следующих частях этого гайда. Вам будет удобнее строить взлетно-посадочную полосу, если вы будете использовать мод WorldEdit, а также мод CityMod, который добавляет в игру Асфальт. Ссылки на все моды будут в описании к видео. Для того, чтобы начать строить полосу, с помощью JourneyMap разместите 4 маркера в каждом из углов будущей взлетно-посадочной полосы. Это позволит вам быстро перемещаться по строй площадке. Чтобы вам было удобнее, создавайте точки на координатах с целыми числами. Таким образом, вам будет легко считать в уме, сколько блоков вам нужно будет отступить для строительства при помощи WorldEdit. Итак, начнем размещение точек. Для быстрого перемещения вы можете использовать команду ТП. При этом, те координаты, на которые вам нужно телепортироваться, вам подскажет калькулятор. Сейчас я покажу на примере, как его использовать. Вот координаты моей первой точки. Вторая точка находится на 25 блоков южнее первой, а это значит, что координата Z уменьшается. Значит, мне нужно отнять от моей координаты Z ширину моей на посадочной полосы. И я получаю координату, на которой должна находиться вторая точка. Я называю эту точку угол 2. Затем я продолжу то же самое для остальных точек. Но уже в виде таймлапса. Готово. Все четыре точки размещены. Всегда следите, чтобы у всех четырех точек координата Y, то есть высота, была одинаковой, потому что взлетно посадочная полоса должна быть идеально ровной. После окончания установки точек переместитесь к первому углу взлетно посадочной полосы и в том месте, где вы установили точку угла 1. Поставьте блок земли, так как это сделал я. Затем переместитесь на вторую точку, которая находилась бы напротив первой точки, и разместите еще один блок земли. Теперь, когда у вас есть два блока земли друг напротив друга, выделите их при помощи WorldEdit и установите в качестве блока Асфальт из мода City Mode. Таким образом, вы начнете заливать бетонную подложку под взлетно-посадочную полосу. Поручна также соедините рядами бетонных блоков все четыре точки вашего прямоугольника. Таким образом, у вас получится контур будущей полосы. В результате у вас получился ровный прямоугольник, который определяет контур вашей взлетно посадочной полосы. Земля в мувре этого контура должна находиться на одном уровне. Сейчас она не на одном уровне, и чтобы это исправить быстро, можно также использовать WorldEdit. Выделите деревянным датаум весь прямоугольник, а затем используйте команды replace для того чтобы заменять блоки травы и блоки земли на блоки воздуха и команду Expand, чтобы расширить выбранный вами регион вверх на три блока. Таким образом Вы можете быстро выровнять всю территорию. После выравнивания вам останется только залить всю эту площадку асфальтом при помощи все того же World Edit как я сейчас это делаю на видео. Чтобы ваша взлетно-посадочная полоса выглядела реалистично, вам стоит нанести на нее разметку. Для этого существует несколько способов. Можно нанести разметку из стандартных блоков бетона, а можно использовать блоки разметки из мода City Mode. В этом моде большое количество различных видов блоков асфальта с разнонесенными на них разметками. Начнем с разметки посадочной зоны. Эта часть разметки взлетно-посадочной полосы похожа на разметку зебру, которую наносят на пешеходных переходах. Создайте прямую линию в прямой 10-15 блоков, а затем при помощи все того же world Edit Увеличьте количество этих прямых линий, чтобы они занимали всю ширину взлетно-посадочной полосы. При этом расстояние между ними должно быть равно одному блоку. Если у вас получился неравный отступ по бокам вашей полосы, то вам нужно или расширить ее с одной из сторон, или сузить. Сейчас я расширю свою полосу с правой стороны. Когда вы сделаете замевку первой посадочной зоны, встаньте точно по центру начала вашей взлетно-посадочной полосы и добавьте точку входа в взлетно-посадочную полосу, которая вам потребуется в будущем для того, чтобы лететь к этой точке на самолете, когда вы будете планировать сесть на эту полосу. Это очень полезно. Сделайте точно такую же метку и в другом конце полосы. Теперь мы можем продолжить нанесение разметки. Отступите 4 блока от разметки зебры. И начните делать прерывистые белые линии по центру взлетно-посадочной полосы. Длину этих линий можно определять по карте. Какая будет выглядеть лучше, такую длиму и берите. Здесь уже играет роль ваш вкус. Самое главное, чтобы все линии были одной длины, и промежутки между ними были одинаковыми. Теперь пора нанести на нашу взлетно-посадочную полосу ее номер. При этом номера взлетно-посадочных полос в реальном мире, а значит и у нас, непорядковые. 1, 2, 3. Номер взлетно-посадочной полосы. Это юазим, округленный до десятков и поделенный на 10. Так как Майнкрафт кубический, в нем взлет на посадочную полосу можно построить всего двумя способами: либо строго с севера на юг, либо строго с запада на восток. Других способов нет, поэтому номера взлетно-посадочных полос в Майнкрафте могут быть либо 09 и 27. Либо 18.36. Номер взлетно-посадочной полосы можно наносить при помощи смешивателя блоков из мода Marisys Blocks. Смешайте в этом смешивателе блоков блок асфальта и блок белого бетона, и вы получите смешанный блок. Чтобы из этих блоков получилась цифра, разместите их так, как я вам сейчас показываю. Эти блоки меняют свою ориентацию в пространстве, когда вы начинаете смотреть в другую сторону. Поэкспериментируйте с ними самостоятельно, и через некоторое время у вас получится сделать красивую и ровную цифру. Итак, цифра 0 готова. С этого ракурса она выглядит достаточно хорошо, но минус этого способа заключается в том, что на карте цифры отображаться не будут. Перейдем к следующему способу. Лично я не стал заморачиваться и просто построил из блоков цифры, чтобы продолжить этот гайд, потому что другие способы слишком мудрые. Сейчас на карте вы видите, какие цифры у меня получились. Теперь мы продолжим нанесение разметки с использованием VoVetEdit. Сейчас я наношу продольные горизонтальные линии по влине полосы. Постарайтесь сделать так, чтобы эти горизонтальные линии разметки находились на одинаковом расстоянии и имели одинаковую длину. Мне больше нечего сказать про разметку. Все остальное, что вы видите сейчас на таймвапсе, вы сможете выполнить при помощи WorldEdit, калькулятора и миникарты. Строительство подсветки взлетно посадочной полосы стоит начать со строительства подсветки и его посадочной зоны. Разместите красные фонари из мода Actuary Auditions между белыми полосами вашей разметки на вашей взлетно посадочной полосе. После этого при помощи мода Carpenter's Blocks и асфальта из мод «Сити мод», заполните пространство между ними, и у вас получится вот такой прекрасный блок подсветки перед зоной посадки. Теперь установите подсветку в мупри самой «Зебры», чтобы зона посадки была освещена не только по границам но и в мупри, когда вы закончили установку подсветки для одной из посадочных зон вашей полосы, вы можете при помощи WordTech скопировать ее на другую посадочную зону вашей полосы, чтобы не делать заново и сэкономить время. Взлет на посадочную полосу также при желании можно подсветить при помощи коробов с белыми лампами внутри. Установите их по бокам на определенном расстоянии друг от друга. Однако в этом видео боковую подсветку я делать не буду. Не забудьте также пожалуйста добавить белые лампы по центру, и тогда ваша карта будет выглядеть вот так. Эта взлетно-посадочная полоса полностью готова к эксплуатации. И вследствие чего я решил провести с этой взлетно-посадочной полосы первые взлеты и первую на нее посадку. Ну а на этом я должен закончить это видео. Простите меня, если качество видео не очень удовлетворило вас. Я очень давно не занимался записью видео и мог потратить на него больше времени, чем потратил бы раньше. Спасибо всем за внимание и до свидания.